добрый день предлагаю встретиться со своей тенью как известно тени у нас в основном соответствуют раху и кету и очень интересно с ним пообщаться давайте сегодня выпишем на бумагу все что нас раздражает можно заглавить ее меня бесит и Пишите не торопясь, но искренне выпишите прям все, что вас цепляет, раздражает, триггерит, бесит. После чего просматриваем этот документ и пытаемся найти в этих записях свои негативные качества. Выписываем отдельно. После этого анализируем, что можно сделать, чтобы от них избавиться. Поделитесь, пожалуйста, потом, что чувствовали, как получилось это упражнение. Спасибо!